Кто был на наших семинарах по управлению, наверняка помнит вот этот слайд. Это 15, факторов, 15 ключевых факторов успешного управления клиникой. Вообще, это как айсберг, и весь медицинский бизнес – это огромный айсберг, и очень часто сегодня на рынке, вот мы сегодня обсуждали с коллегами, с Натальей обсуждали о том, что что делается в медицине, это просто вообще волосы дымом встают, качественная медицинская помощь и результативный диагноз, результативное лечение сбор за вот эту вот школа медицинская. На сегодняшний день это, к сожалению, уходит в прошлое. Два очень важных показателя. Очень рекомендую сами себя на ваши статистические посчитайте. Поделите, вычислите долю налогов в выручку, Поделите количество налогов, которые вы заплатили, на выручку, которую вы получили. Вот здесь у нас получается в целом за вот эти три с половиной года 6,9%, что для медицины это хорошо. Ну, для медицинского бизнеса это было бы хорошо. Вот. или по годам, 8, 3, 7, 2, 5, 1, 8, это интересные цифры, они у вас, как только они будут ваши собственные получены, они у вас точно будут тут же вызывать определенный поток креатива. Все медицинские эксперты – это люди возрастные, то есть это люди, которые прошли большую жизненную школу в медицине, они имеют огромный опыт, они все были успешными менеджерами, а опыт бесценный, поэтому мы сегодня пытаемся этих экспертов объединить в одну большую агломерацию и начать делать продукты для вас в том числе. Призываю вас всех немедленно прямо заняться в души из благоцеления, из всех, у кого есть статистика, собирать их в один файл, вы больше никому его не показываете. Пусть будет только у вас. Как я уже говорил, вы самый квалифицированный член своего проекта. В результате вы сможете защитить свою должность от, может быть, некорректных завышенных ожиданий собственных. Мы стараемся вам на наших семинарах и сегодня будем говорить об этом. Обязательно вот внести вот эти зерна в ваше сознание без развития, без организации очень серьезной скрупулезной системы невозможно потом предоставить качественную медицинскую помощь и получить высокую лояльность своих пациентов.